Сорт томата желтый виноград. Этот сорт из Италии. Вот такие вот персикового цвета, небольшие красивые плоды. Это среднеспелый, низкорослый сорт. Высота растения до метра двадцать. Требует посынкования частично и подвязки к опоре. Масса плодов от 20 грамм. Они круглые, как я уже сказала, персикового цвета. Этот сорт хорошо подходит для зимнего хранения. После снятия плоды можно хранить в прохладном месте очень долгое время. В разрезе томат ярко насыщенного персикового цвета. Очень толстостенный. Поэтому он очень хорошо подходит для консервирования в целом виде. И также для засолки. Томат при этом не разваливается, сохраняет свою форму. По вкусу томат Характерным томатным классическим вкусом кислинка присутствует совсем-совсем небольшая. Советую всем этот сорт, так как очень хорош в засолке и при консервировании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.